О романе «Аристарха» Вениса с Эвелиной Блёданс заговорили в 2018 году. Пара вместе появлялась на публике и делилась совместными фото. Звезда кадетства рассказал, что связывало его с коллегой. У Вениса до сих пор спрашивают, что было между ним и Эвелиной Блёданс. Как уверяет актер, с 52-летней теледивой его связывали лишь дружеские отношения, ни о каком романе речи быть не может. Когда начинаются вопросы о личной жизни, этот запрос обязательно всплывает. Каким все-таки нужно быть человеком, чтобы подумать, что это может быть правдой? Я считаю низким распускать подобные слухи. Я серьезный артист по определению. И для меня эта тема оскорбительна, заявил артист. При этом Аристарх с уважением относится к Блюденсу и ничего плохого о ней не говорит. Дай Бог ей здоровье, но я против того, чтобы мое имя было замешано в информационном поле подобного рода. Я искренне рекомендую никому не тратить время на поиски этой информации. Надеюсь, что подробно осветил эту тему, добавил актер. Сейчас сердце артиста свободно, по словам Аристарха, он еще не встретил ту, с которой готов создать семью. Правда, о наследниках Венес задумывается все чаще. Постоянной девушки у меня нет конечно, в определенный момент думаю о женитьбе, потому что очень хочу детей. А чтобы появилась мама, должно повести, это нужно заслужить. Это все не просто так. Ведь это человек, который на протяжении всей жизни будет рядом. По крайней мере, мне бы так хотелось. Но пока я такой женщины не повстречал. Правда, я и не ищу. Мне кажется, что все должно происходить само или не происходить вообще, заключил он.